Так, дальше. Как с ними работать по другому принципу? Есть у нас очень много разных uh, таблиц типирования клиента, чтобы, то есть я понимаю одно, если вы будете знать своего клиента, и если вы в первые 5-7 минут вот так вот общаясь, допустим, сможете четко понять, вы будете классный, вы быстро принимаете решения, вы не будете создавать мне проблем, вы вот что говорите, то делайте, я буду понимать, как с вами работать, мне будет легче. Допустим, я понимаю, что вы, например, возможно, возможно сомневаетесь, а сейчас говорите, что у вас вот все с деньгами в порядке, а допустим, возможно, вы продаете свой квартиру. Если бы я сразу это понимала, я бы себе соломку подстелила. Или, допустим, я начинаю работать с вами в первом звонке я понимаю, что вы человек возражения. Я даже знаю, какие возражения. И причем эти возражения вылезут на подписание. Было бы мне удобнее, ну, заранее подготовиться, чтобы я пришла натренированная под эти возражения. Я что хочу? Я недавно пост в Инстаграме разместила, подпишитесь, кстати, Дарья Герлин, вот, и Евразийская академия предпринимательства, ЕАП Академия. И я там прям провожу пример с тиграми. Ребят, ну если вы хотите покормить тигра, заходите просто без образования, не знаю ничего о тигра, а он вам взял и откусил руку, очень плохой тигр, да? По-моему, очень ожидаемо. Нормальный тигр вообще. Был бы ненормальный, если бы не откусил. Так почему идем в недвижку, порой не пытаясь выяснить, что это за люди? Они кусаются, черт побери, а некоторые очень больно кусаются. Поэтому, ну, увидела. Поэтому это важно. Так вот, разберем сейчас эту табличку. Я не успею дать сегодня весь материал, уже понимаю, но это хорошая табличка, она вам поможет. Так вот, у нас есть несколько типов клиентов, сейчас мы их разберем, на что жалуются и чем заинтересовать, на чем выстраивать стратегию в продажах. У нас есть с вами тип клиентов, которые хотят все и сразу... Они любят называть себя потенциальным клиентом, они любят тратить время, жалуются абсолютно на все, они всем недовольны. И когда вы им пытаетесь отказать, типа, вы знаете, наверное, я не могу вам помочь. «Как же я ваш потенциальный клиент? Вам что, деньги не нужны?» Вот это вот такие, прям сразу закрываете с ними общение, потому что я советую с ними не работать. Есть у нас бабульки, которые пять лет ездят в Геленджик, у них есть 2 миллиона рублей, и они такие садятся и мужчина говорят, а вчера меня на шестерке возили, а у вас такая машина приятная, сиденье кожаное, я думаю, пипец, бабуль, ты сюда развлекаться приезжаешь или квартиру покупать. я в процессе общения понимаю, что она уже несколько лет так действует, ей нравится, что вокруг нее танцуют, Но потому что с ней никто не общается из родственников, она очень вредная, а вы общаетесь, и я общаюсь, потому что деньги нужны. Так вот, Дальше. Хотя это самое дешевое, на что жалуются? Дорого. Нужно еще дешевле, качество могло быть лучше, но это не ключевое. Что хочу показать. Смотрите, у меня агенты попадаются в такие, в такие ситуации, она приходит и говорит, это отвратительная квартира. Говорит, мне стыдно ее показывать. Там реально плесень, там реально ну, просто ад вообще. Но она самая дешевая. Она проходит по бюджету. И, она, и говорит: у меня клиент заходит и говорит: слушайте, ну вообще могла бы быть дешевле квартира. И вот это вот, ну, качество, конечно, отвратительное. Я говорю, так ты забей на качество. Это человек, который, смотрите, если мы понимаем наших клиентов, мы понимаем, что они жили так до нас, с нами и после нас. Те, кто хотят самое дешевое, ключевое, вечно очень-очень ужаты в деньгах. Это люди, которые покупают себе бытовую технику, по сейлу, которая ломается. Это люди, которые покупают вещи в комиссионках. Это люди, которые покупают одежду отвратительного качества. За три дня до просрочки продукты. Важно ли для них качество? Нет. Будут ли они на это жаловаться? Да. Стоит вам обращать на это внимание? Нет. Качество не очень. Ой, не переживайте, подшаманите, шторки повесьте, пол помойте. Сож... На, на самом деле, вы просто не видели плохих квартир. Хотя вы понимаете, что просто в этой квартире вам даже находиться неприятно, у вас настроение на везде испорчено, потому что она отвратительная. Но для него качество не ключевое. Дорого, цена ключевая. Пройти по цене для него важно, потому что он не может повлиять больше на свой бюджет, если они реально зарабатывают там 10-15 тысяч, и денег больше не предвидится. Так, каким образом закрыть этого человека быстро, на чем строить предложение? Самая низкая цена, последний вариант, нашли квартиру ниже вашего бюджета, еще деньги, отстанемся, понижаем бюджет, мы уже говорили. То есть мы берем и говорим ему, окей, не, не пытайтесь, знаете как, если вы можете найти еще дешевле, да ну пожалуйста, вы слепите сделку, хоть что-то заработаете, там все равно маленькие комиссионные, нежели чем пытаться этого человека уладить на что-то больше и выиграть лишние 4-5 тысяч. Ну вы, он, у вас эта сделка затянется бешеная, съест вам огромное количество внимания. Лучше быстро закрыть и пойти работать с тем, у кого деньги есть. Дальше, есть у нас клиенты цена-качество. Вот это вот большая часть таких клиентов, в большинстве случаев. И они тратят много времени, потому что они постоянно сравнивают. У них постоянно цена высоковата, качество чуть не дотягивает. А нам нужно под знаком «равно». И они будут жаловаться и на цену, и на качество. А каким образом с ними работать? То есть вы анализируете цены и качество. Почему брать надо сейчас? Статистика роста цен, скорость продаж, таких вариантов. У вас будут клиенты логики, и у вас будут клиенты такие, которые чувствами вот вы для этих клиентов придумываете, почему надо брать сейчас, почему квартира уйдет, либо в виде отзывов, если они гуманитарии. Например, клиентка Тамара из города Наринмар долго располагала хорошим количеством денег, не спешила приезжать, потому что думала, что все хорошо, приехало через полгода, и за ту же самую сумму смогла позволить себе двушку без вида, хотя полгода назад, когда ее звали, могла позволить себе двушку с видом. Вот такой косяк. Вот. Вы хотите также? Окей. Okay. Либо, если это математика, человек, который воспринимает цифры, прям достаньте реальные статистики. Например, допустим, мы эти статистики рисуем ну, ну, из, из прайсов на коленке буквально. Допустим, вы обратились к нам за там самой топовой однокомнатной квартирой. 80% клиентов хотят купить в Геленджике такую квартиру. Вы молодец, вы тоже хотите лучшего. Да, у нас сейчас есть порядка 70 вариантов для вас, более или менее подходящих. Но за неделю продается 55, поэтому если в течение двух недель вы не приедете... Вам придется довольствоваться худшим. Окей? Окей. Но здесь мы подтягиваем цену и качество. То есть мы здесь берем, делаем срез по рынку, по рынку на вторичке, показываем ему, например, что ваша цена не в рынке. Ну, То есть прям даем возможность ему из экселевской таблицы переходить на объявление, чтобы он понимал, что это не вы придумали, что это на самом деле реалии рынка. Он сам этим не заморочился, чтобы посмотреть. Дальше у нас есть клиенты, которые даже если есть деньги, нужна скидка, на что они жалуются, что дорого, маленькая скидка, обесценивают качество, но это ложное возражение, просто хотят скидку. У меня была потрясающая клиентка, которая смотрела премиум сегмент «Южная звезда», у нас есть комплекс, хороший, замечательный комплекс, она при... все смотрела, все нравилось, едем на сделку, и она начинает вовсе застройщиком поливать квартиру, комплекс, мест, на чем свет стоит. Мне хотелось просто убежать, я думаю, сейчас мы полетим с ней вместе, я уже ни денег, ничего не хотела, я думаю, сейчас он просто за вот этот вот шлак, который на него с утра вылили в воскресенье еще, ну то есть я прям месяц не должна туда заходить больше. И она начинает, и вот то плохо, и это плохо, она такие минусы нашла, которые я даже не знала, что у нее вообще есть, И а, требовала скидку 500 тысяч, ей ее не дали. Он говорит, все, уходите, я не буду с вами продолжать, она говорит, вообще-то женщина, принесите мне кофе. И мы продолжим с вами разговор. Выходит и говорит, ну, конечно, хотя бы полтинник отжать было бы круто. Говорит, огонь, квартира, точно куплю. И он заходит, он продолжает делать то же самое. Ей просто нужна была принципиальная скидка. Но первый раз, когда я еще не знала такой тип клиента, у меня был шок просто. Потому что я думаю, кошмар, я чуть под диван не залезла. Думаю, я уже ничего не хочу, не продать ничего. Просто можно мне ретироваться отсюда. Акция, скидка, самое подходящее время, впереди поднятие цен. Если не можете сделать хорошую скидку, или если вы выкатили скидку в самом начале, и она уже сегодня не срабатывает для принятия решения, а человеку поймите, в момент подписания договора ей нужна вот эта дожимная скидка. И 30 тысяч рублей мы вам делаем за принятие решения, а сегодня просто отбить билеты. Вот это будет действие. Но если он назнал изначально про 30 тысяч, что не вариант. Но если нет возможности ни скидки, ничего, придумайте застройщиком, позвоните заранее в отдел продаж, придумайте собственникам, поднять оцен со следующей недели. И акцентируйте внимание, что сегодня вы экономите 300 тысяч рублей просто потому, что в понедельник эта квартира и вам в том числе будет стоить на 300 тысяч дороже. Но только нужно, ну, конкретно, ну, сказал, сделал, все, без вариантов. Ну, то есть не двигаться и не бояться. А, с застройщиками легко? С собственниками сложнее. Собственники прожимаются. Дальше. Нужно, нужно срочно в последнюю минуту. Есть ребята, которым надо готовое, срочно, сейчас или вторичка с мебелью, идеальное, что без косметики, но в те деньги, в которые мне надо, конечно же, они будут покупать дороже в среднем, чем по рынку, потому что они заранее не, соломку не подготовили, не, под, ну, не подготовились, ну, не подобрали варианты, соответственно, не могут купить дешевле. И они будут вопить, как бешеные, что дорого. Но давайте представим с вами мужчину, который по жизни не готовится и все время все покупает в последнюю минуту. Например, он перед 8 марта жене, точнее, в момент 8 марта в 9 часов вечера покупает сам зачуханный букет за самые большие деньги. Почему? Потому что он всю жизнь так живет. Вот я, например, в отношении автомобилей такая. Ну, то есть я очень хочу купить машину, ту, которую я хочу, но у меня всегда так выходит, что я не могу, вот когда я думаю, что надо ждать три месяца, заказывать, это такой ужас, кошмар. я тяну, тяну, тяну, тяну, а потом в последний день я начинаю как сумасшедшая по югу России искать машину. И я покупаю за большие деньги, не то, что мне идеально подходит. Хотя я понимаю, что если бы я подождала, просто дважды уже так получалось, что я две недели была без автомобиля, потому что я ждала. А у меня собака, которая дома не сидит. И мне не вариант, как на такси постоянно передвигаться. Вот я такой клиент. я буду постоянно орать, что дорого, и что это обдиралово, и что вообще вы сумасшедший. Но я всю жизнь так живу. И после вас я тоже буду так жить. Поэтому агент в этом случае говорит, ничего страшного, зато быстро. Зато быстро получается. Зато вот, вот то, что вот вам подходит. И просто уложим им это возражение. Смотрите, идея в чем? Я сейчас хочу показать, что дорого для всех разное. Абсолютно разное. Для кого-то дорого ключевое. Где-то мы на дорого вообще не обращаем внимания. Для кого-то важнее качество будет. Следующее у нас VIP-сегмент. Очень интересные ребята. Им нужно качество, эксклюзивность, сервис. Но они также будут вам говорить, что дорого. Например, заходите, а в Дубаях лучше за эти деньги. Или в Черногории лучше. Вот это дорого. Понимаю вас. Но дорого не ключевое. Я таким клиентам говорю, да, дорого. Я видел вашу машину. Вы же не ездите на дешевых машинах. Или я знаю, сколько стоят ваши туфли. Шикарные туфли. Дай бог, чтобы у меня когда-нибудь появилась возможность подарить своему сапфуругу такие туфли. Вы же не купите дешевле. Вот я, например, в отношении косметики ВИП. Я не куплю аналогичную косметику, если это не брендовая марка, которой я пользуюсь, там, например. Ну, не куплю. Хотя дешевле в три раза. Просто мне неприятно. Я могу себе это позволить и виповать в отношении вот этого продукта. Ну, при этом они тоже говорят «дорого». Но ключевое для них, на чем вы выстраиваете стратегию, это любят уникальность, эксклюзивность, хрупкие вещи. Не как у всех, готовы за это переплачивать. Например, допустим, да, это не лучшая квартира в мире, я обычно говорю. Да, возможно, я не видел столько стран, сколько вы, поэтому ну, для меня это вау, для вас, вероятнее всего, нет. Но вы же хотите лучше? В этом городе? В этом городе это лучше. И поверьте, я как агент, как профессионал могу вам сказать точно, что многие мечтают, но могут позволить себе точно не все. Благодаря этой таблице вы можете понять, что дорого не ключевое возражение вообще, и что очень часто на него тупо не нужно обращать внимания, и как эти люди отличаются. И это мы тоже выясняем на этапе выявления потребности. Сейчас понятно? Было ли у кого-то сейчас прям что-то такое, что вот я вот там классно стало понятнее? Поднимите ручки, пожалуйста, у кого вот действительно были какие-то приятные осознания сейчас. Спасибо большое, мне это очень важно, я очень стараюсь.